Всем привет! Меня зовут Антон. Сейчас я хочу вам показать, как на нашем тренажере работать с седалищным нервом. Выпрямляем ноги, держимся руками за ручки и садимся ягодицами на активный ролик. Перехватываемся за середину тренажера. И за счет движений на пятках ноги всегда остаются в выпрямленном положении. Руками поддерживаемся, движение вверх до седалищных костей, движение вниз до крестца. Так мы прорабатываем ягодичные мышцы, как раз в том месте, где располагается седалищный нерв. Затем аккуратно сходим с тренажера. Спасибо за просмотр!